Так, еще один из новых томатов, который мы посадили в этом году, называется Ксанаду зеленая богиня. Вот видите, необычная такая окраска. Вот этот томат еще не спелый. А вот уже такие пожелтевшие. Это уже спелые томаты. Сегодня будем их срывать. Индетерминантные, высокие, вкус насыщенные, с выраженной сладостью.